Предпоследняя подготовительная операция перед соединением двух семей для зимовки в паре. Ну, покажу сейчас вот последние только закончил. По силе они примерно могут быть одинаковые рамок по пять. Ну, моих рамок по пять. Организовать можно, в принципе, зимовку. И самостоятельно на пяти рамках они выдерживают так ну не буду я там дальше не видно там матки будут соединяться какой смысл если в этом такая серьезная причина объединить две семьи, в принципе, перспективные для автономной зимовки, в один общий зимующий клуб. Какая цель? И какая причина? Ну, в моей теме зимовка... С изолированными матками, понятно, есть серьезный плюс, можно больше половины маток сохранить в общем зимующем клубе, если, повторюсь, матки изолированы. Конечно же, если не изолированы в свободном перемещении, то пчеловоду приходится рисковать, объединять две семьи в одну, чтобы хотя бы уже в общем таком, объеме, она перезимовала. При этом нужно жертвовать одной маткой. Редко кто на это соглашается и поступает так. Авось, а вдруг зимы сейчас теплые, количественный синдром. Тут еще не дает спокою для того, чтобы так прагматически оценить ситуацию. Ну и приходит весна, начинаем вспоминать осень, когда можно было объединить и сохранить. Но это, если касается чисто такого вопроса сохранности маток и количества поголовья. Почему я еще соединяю, неважно даже, если эти семьи и, в принципе перспективные для автономной зимовки. Допустим, 5 рамок. Сила семьи. Перезимуют. Каждую семью я формирую в зиму на этих пяти рамках. Ну, по количеству кормов, понятно, что где-то в пределах 15 килограмм. Но на этом количестве рамок и на этом количестве корму я прекрасно зимую две семьи объединенные в общий зимующий клуб плюс еще и вероятно сохранности обеих маток а запас полномедных рамок ну то есть фактически для зимовки Второй семи, семьи запас остается для хранения в сотохранилище и для будущей весны, для старта этой общей семьи в двухматочном режиме весной. Этот год показал, насколько опасно надеяться на весеннее развитие, на сады, на черноклён, акацию, практически все лето прокормили пасеки в нашем районе, восток Украины, да и не только, до самого цветения подсолнуха. Это при том, что в, моем, в, моей, в моей технологии содержания и развития такого солидного двухматочного старте, там много сразу рамок открытого расплода у семьи должно быть достаточное количество углеводного корма для выкармливания расплода от двух маток и то я все лето был на подсосе отдал до последнего все что было в запасе вернее съели пчелы все было в ульях плюс еще и пришлось открывать закрома, запасы меда в бидонах. Ну и в этом году многие пересмотрят свое отношение по сохранности именно количества кормов для весеннего старта. Теперь еще интересная положительная сторона, как плюс, соединение семей. Ну я неоднократно... Обсуждали, говорил об этом, обсуждали эту тему, что сильная семья – это предпосылка к зимовке хорошей, борьба с болезнью, воспитание расплода весной будет максимально полноценное, потому что несколько будет пчел перезимовавших кормить одну личинку. Это очень важный плюс при старте сильной семьи. И какой еще момент минуса слабых семей? Когда клуб, допустим, силе, средней по силе семьи, имеет диаметр где-то 300-350 миллиметров. Вот почему делон ульи сделали внутренний размер улья 300 на 300. Потому что заметили, что средняя по силе семья имеет именно такой Диаметр шара зимующего клуба. И вот если этот шар будет действительно хорошим, таким 300 и больше для зимовки, то соответственно будет намного больше и центр клуба, где температура плюс 25 и выше, там где матка. И этот тепловой центр будет являться как тепловым генератором для поддержания жизнеобеспечения температурного режима и прогрева меда даже кристаллизованного чем будет больше эта зона тем доступнее будут корма в зиму даже если они попали с таких вот медоносов как крестоцветы сложноцветы и имеют склонность к быстрой кристаллизации этот Тепловой клуб, то есть тепловой центр при условии сильной семьи, дает возможность с этим справиться и сделать доступными корма, вот такие вот неперспективные в обычных условиях. Плюс этот тепловой центр служит для того, чтобы прогревать пчелу. Та, которая находится на периферии, она остывает, а там температура плюс 8-10. Это температура оцепенения пчелы, если она находится в одиночном таком своем пребывании. Пчела засверливается вовнутрь для, для того, чтобы прогреться, взять корма, и ее затем вытесняет следующая, которая остывает на периферии клуба. И так этот клуб вот в таком вот плавном движении. Если этот клуб тепловой будет большой, то есть будет центр тепловой. Понятно, что периферия будет себя чувствовать хорошо, быстро будет прогреваться, минимум будет расход кормов и со всеми вытекающими положительными моментами из этого. Теперь смотрим, если семейка будет маленькая. А в этом году, как никогда, послабли семьи. Серьезно, пчеловоды будут сейчас перед дилеммой рисковать и объединять или зимовать, вернее, рисковать, ну, хоть так, вот так рисковать, объединять, значит, терять матку, пытаться перезимовать автономно, где-то три рамочки, тоже риск потерять полностью всю семью. Поэтому, насколько у кого хватит такого здравого мышления, будут, соответственно, и поступать. Если сем семья будет зимой слабое по силе, Понятно, что диаметр ее будет уже зимующего клуба не 300-350, а 150-200. Понятно, что там и тепловой, тепловой центр будет намного меньше. И теперь проанализируем. Пчела будет засверливаться для прогревания в этот тепловой центр. И такое хаотическое движение... Следующие будут протискаться в центр клуба, клуба, вытеснять тех, которые должны уже прогреться и взять корма, а они не успеют. И получится такая картина, что ни клуб, ни центр теплового клуба успеет нормально в таком режиме прогревать пчел с периферии, а пчелы с периферии скорее... Остудят его, охолонят этот центр, соответственно, будет, будет повышенная повышенный процент поедания кормов. Паника может возникнуть. Ну и все мы прекрасно по своей практической судьбе и биографии знаем, чем это червато. И наблюдаем такие картины. Так что вот это причина и цель. Объединение двух семей в одну зимующую сохраняется полностью корма, а заготавливались они равноценно по сезону. Поэтому полностью одни корма одной семьи остаются для развития весной этого же дуэта в двухматочном режиме. Плюс, я сказал, тепловом центре и о воспитании первого поколения зимующими пчелами максимально полноценно. Ну, в общем, такая вот ситуация сейчас возникла. При при этом никаком сезоне И я вот наблюдаю, что отдельные особи пчел продолжают так в небольшом, так единичные особи, но вижу ползают. Так что впереди зима, и состояние сейчас семей это еще ни о чем не говорит. Какая-то аномалия, может аномалия физиологии, может матки недообгулялись, соответственно и неполноценное было, то есть потомство, имеется в виду, как матка как репродуктор являлась производителем нежизнеспособного потомства. Это потомство выкармливало также ж неполноценно своих младших сестер наступное поколение в филогенезе. И получаем вот такой подрыв биоресурса. Ну еще раз на в пользу двухматочного содержания те семьи, которые были, вернее в режиме двух маток, основные ударные семьи из которых я сделал отводки на старых матках, в них обгулялись по две и больше. И те, там, где были по две, вышли на конец сезона ровно. А где обгулялось две, поменялись сразу одну, или одна обгулялась всего, она никакая. 30% маток поменяли сразу, сошли. И я где-то в середине лета рассказывал о том, что шесть семей, три послабло, а три сошли полностью в ноль. Полные три корпуса меда и пригорь всего-навсего пчелы. Ну и клещ тоже нужно отдать. Не должное, будем говорить, а такой на как причина ослабления семей, заключенность в этом году. Либо связано с цикличностью, но ну, большая, либо еще с каким-то с какой-то аномалией мультран развиваться начали на месяц почти раньше. Клещ поспешил точно так же свою популяцию приумножить. Ну как бы там ни было. Будем приспосабливаться. Нам ничего не остается. Как проанализировать подумать, что ждет нас в зимовке, какая должна быть весна и какая она может быть. А сейчас зима, с каждым годом все теплее и теплее, хорошо это или плохо. У кого матки в свободном перемещении, уже дали оценку этому феномену. Все радуются, когда долго матки сеют, идет обновление пчелы она будет молодая, жизнеспособная но нужно не забывать что этот конвейер самоседания в конечном итоге может привести к плачевным результатам потому что та, которая будет воспитывать предпоследняя пчела уже будет не жизнеспособна дозимовать и та, которая была выкормлена этой пчелой уже на скудных запасах пыльцы тоже будет с таким подорванным биоресурсом ну и к весне мы можем иметь картину либо назематоз либо еще какая-нибудь беда так ну на этом буду заканчивать свой монолог завтра зела если эта тема как-то может вызвать интерес значит будем обсуждать технологию какая у кого картина на сегодняшний день и какие меры нужно предпринимать пока еще есть время всего доброго до свидания до следующих видео сюжетов.